Вкладка «Кошелек» у вас в кабинете. Когда вы заходите в кошелек, если вы еще не регистрировали и не активировали его, вам необходимо будет внести логин и пароль. Это должны быть новые логины и пароли, отличные от тех, которые вы используете для своего кабинета, входа в кабинет. Если же вы входите повторно, то просто вводите логин и пароль, и у вас открывается главная страница кошелька. При регистрации же просто вводите логин, пароль, подтверждаете его и нажимаете ⁇ Отправить ⁇ Итак, при входе в кошелек у нас открывается, открывается вот эта главная страница кошелька. Здесь находится несколько зеленых паттернов, зеленых кнопок. Это основные рабочие кнопки, которые помогут вам для вывода средств. Первая опция ⁇ это зарегистрировать... Зарегистрировать удостоверяющий документ. Удостоверяющий документ лучше всего использовать паспорт. Паспорт страны регистрации, безусловно, это важный момент. Поскольку если кабинет у вас зарегистрирован на иную страну, а вы паспорт совсем отличной страны, то он вам подтвержден не будет. Сейчас довольно строгое требование у нас, что паспорта должны быть именно тех стран, к которым вы привязаны в ваш кабинет. Итак требования к документу он не должен превышать два с половиной мегабайта и быть в GPG формате. Соответственно выбираете с рабочего стола и подгружаете документ. Это может быть либо паспорт либо водительское удостоверение то есть после загрузки вашего документа вам необходимо выбрать граффити данного документа ввести его номер номер паспорта соответственно и далее нажать submit отправить вот документ подтверждается в течение двух суток 48 часов никакого подтверждения о том что документ у вас удостоверение принято вам не приходит вы просто заходите и в дальнейшем уже можете выгружать свои средства если же вам на почту пришло письмо то оно будет означать именно то что ваш паспорт не соответствует требованиям. Нормам. Скорее всего, фотография размыта, либо же данные указаны не соответствующие тем, которые указаны в профиле. Соответственно, будет вам представлена просьба заново подгрузить ваш документ. Итак, далее, если вернуться снова на главную страницу кошелька, мы увидим следующие опции, которые также доступны к нам. То есть после загрузки паспорта вы уже можете перейти к основной функции кошелька. Это выгрузка средств, в общем-то. Для того, чтобы выгруз, начать выгружать средства, сначала вам необходимо зарегистрировать свою карту. Карты у вас может, может быть подгружено две. Это платежная карта. Платежные карты в данном случае мы называем карту, которая приходит от компании «Джинес». Карта это может быть Paylution, это серая карта, серого цвета, и олет Волет карта черного цвета. Пусть наши новые или старые партнеры не пугаются, карта Paylution у нас также действует. Единственное, она не действует в Беларуси, поскольку она связана с некоторыми санкционными требованиями, поэтому у них действует только карта Alet Волет. Но они, в общем-то, равнозначны по функциям, и особо различий между ними нет. А, то есть если партнер выбирает для выгрузки средств данную карту, карту Paylution или Oled Wallet, он должен выбрать кнопку «Зарегистрировать мою платежную карту». Нажав эту кнопку, он переходит на следующую страницу, где он, для него требуется ввести данные его карты. Если карта у вас серая, Paylution, возможно некоторые еще ее не активировали, то необходимо ввести цифры, которые находятся внизу, в левом углу. 16 цифр Для карты же Alet Wallet» это просто номер карты Который указан на карте Затем необходимо будет Повторить ввод и в последней Маленькой строчке ввести последние 4 цифры карты И нажать соответственно Submit подтвердить И карта ваша будет отправлена Уже в систему и система перекинет вас На следующую страницу Где необходимо будет Подтвердить личные данные и ответить на вопросы безопасности. Вопросы безопасности и личные данные в нашей системе, в кабинете и в кабинете Пелюшина, OLED, это очень важный момент, пожалуйста, если вы придумываете вопросы или пароли, записывайте их и не забывайте, потому что в случае блокировки вашей карты, это будет первое, что у вас спросит служба поддержки карты. Активация платежной карты занимает до 48 часов, поэтому вывести средства на нее вы сможете только через двое суток, учитывайте этот момент. По поводу подтверждения паспорта, допустим, это может занять на самом деле иногда и до четырех суток. Если же прошло уже приличное количество времени, а паспорт ваш не был подтвержден, можете обратиться в службу поддержки локально, то есть московскую или киевскую, и мы ускорим этот процесс. Так, допустим, карта ваша платежная была уже активирована. Соответственно, она существует в вашем кошельке как один из доступных методов вывода ваших средств. Если мы вернемся на главную страницу кошелька снова, то мы увидим, что у нас там есть еще такая кнопка, как зарегистрировать мою дебетовую карту. В данном случае под дебетовой картой подразумевается ваша личная карта, то есть карта Visa или MasterCard. Маэстро в данном случае у нас не действует карта. Карту зарегистрировать также можно, перейдя по этой ссылке, ввести номер карты, срок действия карты и отправить ее на утверждение Карта будет зарегистрирована моментально. На нее средства можно будет выводить уже в тот же момент. Итак, если мы вернемся на главную страницу кошелька, на домашнюю страницу, то мы увидим, что у нас там существует еще несколько опций. Посмотреть историю счета. Это основная да, кнопка, где вы можете увидеть, сколько, было, сколько средств у вас имеется доступных на вывод на текущий момент. Если мы зайдем внутрь по данной ссылке, то мы увидим, что... Сумма, доступная для вывода, отображается внизу, под всеми транзакциями. И вот данный, В данном случае стрелочкой указано, какая сумма доступна в данном кабинете для вывода. То есть ориентироваться нужно на нее. Выше указаны транзакции, комиссии, загруженные, готовые операции, которые были проведены в данном кабинете. То есть здесь вы можете увидеть, допустим, это заказ и дебет означает, что данная сумма была списана за какой-то заказ. Если же комиссия, то это поступление комиссии. Итак, в данном случае до да, 35 долларов партнер может смело вывести на любую из карт. Пусть вас не пугает, некоторые задают вопрос, нужно ли удалять одну из карт, если я временно ей не пользуюсь. В этом нет необходимости, вы можете под, а, прикрепить кабинет, это вас ни к чему не обязывает, и при выводе выбирать одну из них. А, следующие моменты, которые могут быть важны, это оплата пошлин да, по картам. Каждый вывод на карту, если это карта наша платежная, Oled Wallet и Paylution, будет стоить 1 доллар. Это именно выгрузка данных 35 долларов, допустим, на карту платежную компании GNS. Но также за эту карту взимается 4,95 за Paylution и 5 долларов за Oled Wallet ежемесячная плата. То есть имейте это в виду. Ежемесячная плата взымается именно тогда, когда вы активно используете эту карту. Если она у вас неактивна, средств на ней нет, вы не вводите, тогда, соответственно, плата взыматься не будет. И откреплять ее от кабинета смысла также нет, поскольку если вы ее открепите по требованию, последствия, она уже будет недействительна, и вам придется покупать новую карту. Итак, а что же касается, какие еще пошлины да, взимаются, 1 доллар, за, то есть получается за вывод 5 долларов, это ежемесячная плата, и при снятии средств в банкомате будет взиматься от 1,5 долларов, ну стандартно где-то доллар доллара. Средства, соответственно, вы можете получать в долларах, что довольно-таки удобно. Для этого вам необходимо в городе вашего пребывания найти валютный банкомат. Они обычно есть практически во всех городах. Поищите в интернете, посмотрите. Если же вы выгружаете средства на свою дебетовую карту, то за каждую выгрузку средств взимается 6 долларов. За единовременную выгрузку средств. То есть от этих 35 долларов будет, будет вычтено 6 долларов. Поэтому, в общем-то, выгода в том в накоплении средств в кошельке и в выводе их в более крупные суммы присутствует. Далее со своей собственной карты вы идете в банк, уже выдавший вам карту, и снимаете без каких-либо комиссий, поскольку эта карта ваша личная, но уже по курсу действующему в банке. То есть, если у вас карта рублевая, то вы снимаете в рублях. Если же карта долларовая, то тут один важный момент. Вам, у вас не получится сэкономить, к сожалению, поскольку банк средства поступают в рублевом эквиваленте, а затем э, переводятся в доллары. То есть, на, в данном случае, возможна потеря средств. Поэтому мы не очень рекомендуем выводить на свои дебетовые долларовые карты. Лучше использовать рублевые. Потеря при переводе в данном случае будет меньше. А так, если возникает вопрос, какая карта выгоднее, в принципе, они получаются равнозначные. То есть, 6 долларов и 6 долларов э, приблизительно равные суммы. И каждый раз в приводе вы можете попробовать любую из карт, какая вам покажется удобнее. Конечно, нужно учитывать нюансы каждого месторасположения и каждого банка. Допустим, в отдаленных городах, возможно, действительно валютных банкоматов нет. Ограничение по сумме снятия в сутки в 500 долларов с карт. Итак, далее. Вернемся на главную страницу кошелька снова. Вот мы подошли... К моменту, когда у нас возникла необходимость вывести этот 35 долларов, для этого в кошельке есть кнопка «Запрос средств». Запрос средств подразумевает, что вы вручную выводите желаемую сумму. Нажимаем на данную кнопку и попадаем по ссылке. Здесь нам нужно указать сумму, необходимую для вывода, то есть прописываем 35 долларов сумма, имеющейся в кошельке, можем выбрать сумму меньшую. Затем в методе выбираем, если вы нажмете у себя в системе, то у вас по этой кнопке раскроется дебетовая или платежная карта, устанавливаете предпочитаемую карту и нажимаете Submit отправить. Здесь вот важное присутствует замечание, что запрос средств обрабатывается 22.00 по средам. Что это значит? То есть в среду ваши средства отправляются на передачу, да, на выгрузку на вашу карту и через неделю, согласно нашим правилам, они будут выгружены на карту. Если же вы загрузили их в четверг, то об обработку они пойдут только в следующую среду и тогда вывод на карту займет более недели, практически две недели. То есть важный момент тоже, который нужно учитывать. Итак, далее вернемся снова на главную страницу кошелька. И мы увидим, что вот здесь у нас указан в шапке текущий способ выплат. Что это означает? То Предыдущий момент это был вывод Вручную вывод средств имеющихся на кошельке. вручную. Вы также можете установить, чтобы не забывать, что, допустим, каждый раз не заходить в кошелек, автоматический вывод средств. Если суммы, которые поступают крупные, и по 6 долларов вас не смущает, что будет сниматься, то вы вправе установите текущий способ выплат, а в правой графе из доступных способов платежа вы выбираете дебетовую или платежную карту. В данном случае слева мы видим, что партнер выбрал платежную карту, сумма прописана all, что означает все, но также можно и указать какую-то конкретную сумму ограничивающую, любую сумму, здесь не важно. Эти настройки можно удалить в любой момент, вот кнопка удалить remove, то есть вы удалили и заново можете установить уже дебетовую карту. В, дан, в данном случае любые средства, комиссионные, поступающие вам с ваших партнеров, уже будут автоматом, минуя кошелек, переводиться на вашу карту. И в таком случае они будут поступать несколько быстрее на карту на самом деле. Так, далее, значит, сейчас... Каким способом еще можно использовать деньги, находящиеся в вашем кошельке? Средствами, находящимися в кошельке, вы можете распоряжаться следующим образом. Можете выводить на карту, можете накапливать их там и оплачивать последующие автошипы или последующие заказы. Но важный момент, не держите средства без движения на кошельке более 6 месяцев. Что означает без движения? То есть, когда у вас нет никаких новых поступлений. Иногда у нас партнер уезжает куда-то надолго, да, и 6 месяцев у них кабинет не активен, по, то по истечению этого срока предупреждаем на седьмой месяц за хранение средств в вашем кошельке будет взиматься пошлина, то есть начиная с 7 месяца по 25 долларов будет взиматься суммы имеющиеся в кошельке но это именно в том случае если никаких комиссионных вам не поступает то есть вы вообще не ведете особой активности в своем кошельке и своем кабинете так что 6 месяцев такой срок ограничивающий и вообще в нашей компании для всего в общем то применимы как восстановление в бизнесе так и в данном случае также и бонусные жетоны. У нас есть такие бонусные жетоны, которые дают за промо-пакеты. Да, вот в случае как новых пакетов, о которых рассказывала Анна, тоже имейте в виду, у них срок годности 6 месяцев, и по истечении данного срока они у вас сгорят. То есть в течение данного периода вы должны не распорядиться. Если у вас нет возможности выгрузить, допустим, деньги да, на карту и нет необходимости приобретать какой-то продукт, то вы можете поделиться данными деньгами со своим партнером. Для этого нужно, можно использовать регистрационные жетоны. Кнопка «Регистрационные жетоны». Попадаем. По ссылке. В данном случае все достаточно просто. Нужно прописать сумму, опять же, либо выделить всю сумму. И необходимо присвоить данному жетону имя. Имя латиницы или цифровое имя. Любое. Может быть 1, 2, 3, 4, 5. Нажимаете uh, submit, отправить и жетон у вас создан. Впоследствии ваш партнер при оплате заказа выбирает не кредит-карт, не волет, а сайт на токен. На английском обозначение данные у нас в кабинете есть, поэтому запомните сайт Up токен. Это именно регистрационный жетон. И при оплате ему будет, с ним, ему будет необходимо ввести ваш логин и имя данного жетона, который вы придумали. Остаток, который останется от жетона, останется у вас в кошельке. Уже повторно использовать его будет нельзя. То есть заново придется выписывать жетон на оставшуюся сумму. Также вы можете в пределах одной страны существует еще такая опция перекинуть средства из кошелька в кошелек. Ну, это нечасто применимо, но иногда такая необходимость возникает, поэтому, если действительно так возникла такая потребность, данные запросы обрабатываются только в кабинете. Поэтому в своего кабинета в службу поддержки пишите, что просите переправить кошелек партнера какую-то сумму, но именно в пределах одной страны, ну, допустим, в пределах России, Украины. А, Итак, значит, далее хотелось бы обратить ваше внимание, что... Средства, поступающие в кошелек, они попадают в кошелек не сразу, как вы заработали комиссионность своих партнеров. У наших новичков часто возникает такой вопрос, то есть они спрашивают, где мои 250 долларов, которые я жду в кошельке. Для того, чтобы увидеть, когда средства поступят в кошелек, вы это можете проследить по вкладке «Комиссионный». Данная вкладка находится в отчетах с кнопкой «Отчеты». Заходим в комиссионные и мы видим суммы, заработанные нами за весь период и число, когда та или иная сумма уже попадет в наш кошелек. То есть если у нас установлен автоплатеж, автовывод средств, соответственно кошелек она падать не будет, а через какое-то время упадет на карту сразу. Если вы выберете одну из этих сумм, допустим, вы сможете нажать вот эту оранжевую кнопку «Search» посмотреть и увидеть, за что именно вы получили данные комиссионные. Это касается вопросов партнеров, когда они хотят посмотреть, получили ли они комиссионные за какие-то промоушены. То есть, да, развернув эту сумму, вы увидите все циклы, пакеты и промоушены, за которые получили суммы. Итак, после... Хотелось бы еще что сказать, что... Ну, в общем-то, это все, можно сказать, основное по кошельку. По картам немножечко тоже коснуться OLED Wallet и по Возникает вопрос у многих наших партнеров по регистрации карты Олет Wallet. То есть сейчас всем рассылается карта OLED Wallet. И, соответственно, с регистрацией ее довольно-таки просто. Вы когда ее зарегистрировали в кабинете GNS в кошельке, вам в течение двух суток на почту приходит письмо от суши поддержки AletWallet. Приходят два письма, и на это обратите внимание. Одно письмо содержит ссылку, информацию для онлайн-доступа на ваш AletWallet кошелек, где вы можете, можете посмотреть баланс-карт и зарегистрировать карту. А во втором письме будет пин-код для карты. В общем-то, обращайте внимание на спам и на почту, потому что очень часто эти письма теряют, а они действительно важны. И потом впоследствии достаточно сложно у пин-код. Если эти письма вам не пришли, то на сайте Олет Влади есть ссылки ли в чат, живой чат, в котором вы можете задать вопрос службы поддержки Олет Влалет, либо же можете написать им также в службу поддержки. Конечно, обработка обращений занимает у них до недели. Вы можете обратиться к нам в крайнем случае, мы можем поспособствовать получению вашего ПИН-кода повторно, но довольно-таки сложно взаимодействовать, именно если вы потеряли уже доступ к кабинету, поскольку это ваши личные данные, и мы, как сотрудники компании, уже не можем зайти в ваш личный кабинет oled -вольт. У нас там доступа нет. По карте Paylution по последующие. если еще у кого-то из партнеров да, не зарегистрирована она, допустим, есть необходимость ее регистрации, то просто переходите по ссылке, ее нужно регистрировать, писем никаких не приходит, переходите по ссылке, по номеру карты ее регистрируете, вы вводите номер карты, нажимаете «Продолжить». Номером карты в данном случае уже вы берете середину 16 цифр карты и далее попадаете внутрь в кабинет. Кабинет Paylution. Здесь в Settings, настройках у себя в кабинете, вот Settings в синей шапке, вы можете выбрать э, перевод, там есть language, можете перевести на русский, чтобы вам было понятнее работать в кабинете. И далее, в общем-то, для перевода средств, в данном случае 99 долларов, у нас указано рядом с флажком, что означает, они уже доступны для для получения из банкомата данного партнера, но получить он их еще пока не может. Для этого он должен сделать следующий шаг. Он должен зайти в «Трансфер да, файл», соответственно, вот мы как раз находимся здесь в «Трансфер центр», и выбрать «Экшен» напротив суммы развернуться действия, которые необходимо сделать. В данном случае в меню это либо установить автовывод, включить установку автоматического перевода, либо же каждый раз первая вот эта вот э, строчка трансфер тукат, э, то есть при Перечислить на карту, каждый раз вы нажимаете эту кнопку «Перечислить на карту», вас будет переводить, вам необходимо будет указать, прописать сумму, либо же всю сумму. По контексту там достаточно все понятно и нажать соответственно «Отправить». Вы видите, все, пин, это для тех, у кого возникают вопросы, где мой пин-код от карты. Пин-код вы устанавливаете самостоятельно, прописываете 4 цифры стандартно какие вам желаемые, и работаете с картой далее. А, так, ну, в общем по этой карте, то все. Если возникают какие-то вопросы впоследствии, более подробную инструкцию, вот по данной карте, допустим, можем выслать вам на почту. Если возникают еще вопросы, обращайтесь в службу поддержки. Если, да, на сайте Pollution функция по номеру карты регистрации не ушла. Для того, чтобы зарегистрировать, вот если вы в поиске да, нашли да, в сайт по то вам нужно перейти по ссылке именно «Activate Card», «Активировать карту». И тогда у вас данный сайт откроется именно на странице для регистрации карты. Если же вы перейдете просто на этот сайт, действительно, вы не увидите эту ссылку «Зарегистрировать мою карту» и выбираете именно «Activate Card».